Современные технологии позволяют считывать многие процессы, протекающие в окружающей среде, в том числе температуру. Измерять ее можно с помощью совершенно разных инструментов – ртутного градусника или инфракрасного. Однако современные термометры не могут обеспечить нужной точности, тем более в локальных областях.